Если вспомнить геймплей, который показывали нам Ubisoft в 2017 году и тот уровень, то только в 2019 году они смогли хоть как-то продемонстрировать ту графику и геймплей, а это на секундочку спустя 6 лет. Но давайте немного об игре. Геймплей, который показали на E3, она была менее схожа с тем, что мы сейчас играем. Да, вот вы можете сказать, что вырезали некоторые локации, например, Елка уже включена, она а геймплей, игрок сам его включает. Или тот же самый банальный ботанический заповедник, который так дико хвалили Ubisoft, а сейчас он закрыт. Но большинство ютуберов говорили, что после геймплея E3 улучшили идеализацию текстур. Резкость, обработку света, а также добавлю некоторые дополнительные объекты в локациях, а это очень хорошо. И когда ты играешь в эту игру, то нету такого чувства урезания или какого-то ухудшения графики. Наоборот, ты чувствуешь апгрейд, как графики, такие в локации. А это на секундочку очень приятно для обычного пользователя. Но если и те, кто не играли в первую часть, зайдут сразу во вторую, то они почувствуют некий дискомфорт в виде «А что тут делать?», «Как играть?», а «Что это?», «А это для чего?» и прочие нюансы. Но это не означает, что игра плохая. Игра полностью затягивает тебя в этот геймплей не шутер, а также в эту прекрасную графику. Это не тупая колда, где надо тупо идти по одной дороге и стрелять из бабуковой пушки. Нет, тут ты выбираешь оружие, бронжилет, перчатки и многое другое. Но с другой стороны, это и есть минус этой игры, так как в игре слишком перемудренно и запудривает новичка, то есть а что делать, а это для чего? И многое другое, как я уже сказал выше. Не хватает малость простоты, чтобы хоть как-то было удобнее. Нет, игра требует, чтобы ты проникся полностью. То есть, если у тебя нет друзей, то нужно готовиться к тому, что тебе будет дико скучно. Хочется такого, чтобы зашел в игру... Просто понимал некоторые аспекты и играл. Тут, да, есть тупой шутер с одной стороны, но именно в плане интерфейса, об этом я сейчас немного еще подробнее расскажу, это ужасно. Перед тем как создавать данный ролик, я смотрел много западных и российских ютуберов, и многие в один голос говорили, что особенностью этой игры является то, как они спроектировали Вашингтон, они воссоздали копию, и это безумно, очень хорошо они передали, так как то обаяние города, которое нам дико нравится смотреть, и с каждым разом ты ты все глубже и глубже проникаешься в эту игру, или можно сказать, вот город тебя полностью цепляет, и ты влюбляешься в эту игру, и тебе с каждым разом хочется все больше и больше провести все времени в этой игре. Если говорить про внешний мир этой игры, то она дико поражает ее тем, что она очень необычна. И в то же время тебе хочется присматриваться к объектам, или то, как движется вода, пыль и многое другое. Если брать коротко, когда играешь, ты понимаешь, что игру делали не на пох, то есть быстрее закончить и срубить бабла. Они старались как-то показать всю эту красоту, и это не тот мир, где все пластмассово и однотонно. Когда между улицами вы перемещаетесь, нет такого пустоты. С одной стороны, да, многие здания, многие дома закрыты, но когда ты смотришь на эти объекты, как они движутся, они полностью обладают тобой. И твой разум полностью проникает в эту игру. Тут вам игра кричит, что я живой. Оценивай меня полностью кооперативе и она безупречна. То как игра вам преподносит это. То как боты кооперируют между собой И между этим вам с напарником надо думать Как правильно действовать, как идти А теперь давайте немного о минусах этой игры Самое первое это сюжет Его нет практически Вот и все. Его нет а второе это интерфейс, и она ужасная, непонятно что куда тыкать, что это за чем это, для чего это. То есть разрабы сделали что-то, что непонятно простому новичку, и пока ты не разберешься полностью в интерфейсе, ты будешь бегать с классическими оружиями, как это было со мной. Да, я могу полностью согласиться, что сам интерфейс похож на некий футуризм. Но чё-то они перемудрили конкретно, по-моему. Третье, это тупая система уровней, представьте. Ты полностью прокачан, по снаряжению, у тебя все есть. И тут за углом выходит твой соперник, без брони и без абонирования. У которого на 2-3 уровня выше тебя угадай что будет. Ты убьешь Не, ни черта. Он просто тебя уничтожит. И это настолько нереалистичная фигня, что он голый, бегает без брони и без абонирования, и ты пытаешься его хоть как-то задеть или, спаси господи, убить, а ему наплевать.